Скажем при лишнем городе... должна быть своя достопримечательность. Скажем в Париже это Ефелевая башня. В Риме это развалины Колизея, конечно, в хорошем состоянии.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 Ас. И скульптура античного героя Иракла. Как известно, мужчины героических пропорций, причем, что интересно, из одежды один меч. Могучей правой руке. И вот как-то городское начальство, обходя очаги культуры, остановилось перед Гераклом как укопанная. И возмущенно сказала, что я вижу. <свят> Сопровождающие лица объяснили, что, мол, А <свят> <свят> Из античных, фамилия Геракл. Начальство алторучкой ткнуло. В середину композиция. И сказала, что грек без вас увижу. Пусть у себя в реце стоит, как хочет. А у нас все было, как у людей. И завтра же. На завтра у Геракла все было, как у людей. Он стоял, прикрывшись фиговым листком, работы местного мастера Коровачука. Розовый. А, говорится, никем не надеванный листок. Нарядно смотрелся на потемневшей от времени могучей фигуре. <свят> Завидонов Никодим Ласовал Вопрос с руководством вывез эту скульптуру ночью из горсада на кладбище. В это время скончался один совершенно одинокий старик, и Никодим ему на могилку поставил Иракла с новенькой датой 1902 1981 и все это снабдил душераздирающей надписью внучику. от дедули. <свят> Причем, чтобы никаких разночений больше не было, Иракул копал в землю по пояс, <свят> чего памятник только Well, я закончил <плес> спасибо за.